Есть мама, и есть Родина И много на земле священных мест И только в Волгограде есть Мать-Родина Которую в России знают все И только в Волгограде есть Мать-Родина которую в России знают все, стоит с органа. Вскорько... пусть ландыши цветы на землю рваную к ногам твоим преподнесу И мать одна, глядь.